Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами я, Серый Кролик. Вот вы на столе можете обратить внимание развитие кролиководства, ну, по крайней мере, у меня в хозяйстве. Начинается все обычно с сена, яморойного. Потом мы начинаем кормить всех своих участков зерном. Здесь, для примера, тратикали, ну, это обычно мы мешаем, миксим, миксуем, как это говорится, ну, зерно. Дальше некоторые это все пытаются смешать и смолоть, Что получилось а после этого ну мы посмотрим что будет после этого вроде бы если кормить сеном тоже все хорошо если кормить разным зерном то тоже все хорошо главное не кормить мукой потому что при поедании муки забивается в ноздри всякая ну вот она пыль пыль Фу. ну на спину всего вот то тому что лежит мне на столе будет вот это Опускаем. Смотрим, что же мы сюда положили. Или точнее насыпали. А насыпали мы то, что перед этим все это находилось. То есть здесь и сено, и зерно, и в полном рационном получился что? Комбикорм. Про него я уже снимал видео. Это не я его делаю. Как это говорят, кустарщина. Кустарщина хорошего качества. Рацион этого комбикорма 25-30% сена. Дальше. До 30% это зерно. Входит в состав третикали, пшеница, овес, ячмень. А еще 30%, ну там, 30-35% входят жмыхи подсолнечные, рапсовые, потом БМВД вроде бы ушастик российского производства, потому что у нас на территории Беларуси минеральный комплекс. Ну, чтобы купить и добавлять комбикорм, нету. Дальше кальций, немножко соль, там 0,5%. Ну давно там все равно нужно и соль нужно кроликам. Все это. Рецепт очень интересный. хваливать, нахваливать или хвалить я его не собираюсь. Просто в описании к этому видео я оставлю номер телефона моих знакомых, у которых, у которых я беру этот комбикорм. Сразу скажу, что беру я один белорусский рубль за один вот такой килограмм комбикорма. Они находятся на территории Клического района Так что если кто поближе, Бавруйск, Глузск, они подвезут, я думаю Ну, если не в больших объемах, то 100% что-нибудь, ну, можете договориться По поводу качества это комбикорма Я своих участок кормил буквально порядка 10-12 дней Вот специально вот от такого возраста то есть, это месячный крольчонок, 28 дней вроде бы, ну, месячный крольчонок. Может, кто-нибудь скажет, что здесь большовато, ну, троечка. Троечка гранула, пальцем не раздавишь. Самое интересное, что у нее специфический запах. В чем проблема? Ну, я, конечно же, спросил, почему такой запах? Они мне ответили, они добавляют сухую полынь. Ну, как профилактика этих листов. Хорошо-плохо, но мне здесь аромат такой интересный, такой травяной. Что хотелось еще сказать. Повторяюсь, это не реклама. Если кому интересно, звоните, уточняйте. Все парни расскажут. По поводу моих ушастых едят, только маленькие вот такие разбрасывают. Ну вот, раскидывают, потому что они помещаются в кормушку. Все остальные, кто не помещается в кормушку, ничего этого нет. Ну, почему я здесь вот раскрыл, потому что у нас огромное количество курей, их тоже нужно кормить. Но один маленький нюанс. Зерно они с комбикормом, точнее с мукой едят, а вот комбикорм кроличьи они уже не едят, потому что там находится сено в большом количестве. И вот если бросается в воду, то видно волокна такие, ну, от сена такие волокнистые. На этом видео будем заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, распространяйте данное видео в социальных сетях, задавайте на все вопросы по данной тематике видео, я, думаю, отвечу. Если не отвечу, так друзья эти, которые занимаются вот этим сто процентов ответят. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.